Здравствуйте, друзья! Вы опять меня видите в костюме Нового года. Еще раз поясняю. Не Деда Мороза, не Санта Клауса, а именно костюм Нового года. Это довольно редкое явление. Чаще всего мы видим Деда Мороза, Санта Клауса, Снегурочек. А вот, чтобы Новый год появился, обычно в виде мальчика маленького изображают, но я взрослый мальчик. И вот э, я от этого имени Нового года и выступаю последнюю неделю. Мне понравилась эта роль. Налажен хороший контакт с Новым годом. И вот сегодня мы вас пригласили, я в том числе, как от имени Нового 2021 года, пригласили на корпоратив. Сейчас корпоративы переместились онлайн-режим, и, знаете, есть в этом определенный плюс. то что обычно корпоративы закрыты, куда-то выехали, тихо, спокойно, никого не трогая, их никто не видит, не слышит, там отгуляли, похмелились и возвратились. А сейчас несколько другая ситуация, и на корпоратив можно пригласить вообще-то весь мир. Что многие делают, и сейчас корпоративы, как видите, в интернете довольно часто явление и приглашения отовсюду. Мы вас тоже приглашаем на наш корпоратив, корпоратив Международной Академии естествознания. Эта академия существует уже 14 лет и сделала много доброго. Она начиналась с, со школы мудрости, может даже кто-то из сегодня из зрителей из участников нашего корпоратива э, помнит такое название. Довольно много выпускников в школу мудрости было. Потом э, преобразовалась в учебно-методический центр, где уже перешла на более такую э, серьезную научную, методическую основу в работе своей э, школа переросла, сделала ступеньку. В развитии получился вот центр такой, учебно-методический центр. Ну, а потом, позже, она преобразовалась в академию, то есть это естественный такой вот шаг, потому что это не просто высокое название, это название еще определялось тем, что мы начали проводить глубокие исследования в области личности человека, семейных отношений и многих других вопросов, в частности сейчас вот вопросов здоровья, ну и так далее. Практически мы все эти годы, когда стали Академией, мы стали исследовать глубоко, исследовать все те вопросы, которыми занимается, которые вообще существуют в жизни человека, все сферы жизни. И это тоже не просто так, потому что э, вот, э, преобразование в академии еще произошло э, в тот момент, когда э, меня избрали э, академиком э, Европейской э, академии естественных наук, которая находится в Гановере, вот избрали, и, ну и как-то, в общем-то. По статусу положено академику иметь академию, и мы ее создали. Ну, а сегодня праздник, сегодня мы завершаем этот замечательный год, и без всякого привлечения говорю, замечательный, потому что мы в этом году, я имею в виду академия, все участники, команда, все студенты и все, кто участвовал в тех или иных курсах, провели огромную работу по изменению себя, по развитию себя, по изменению пространства своей жизни, дома, семьи, рода, особенно родовых отношений, потому что наш курс генетическое здоровье, он затронул такие глубины, которые не затрагивают ни одна методика, до седьмого колена, ну и так далее. То есть мы, видите, вышли в своих исследованиях, уже и в тонкие планы стали использовать эзотерические, духовные знания. Мы их раньше тоже использовали, но не так часто. И вот э, этот год замечательный, завершается, много сотворили, но еще больше родили планов, которые уже начали реализовываться. По сути, мы берем только 4 дня выходных, праздничных таких, для всей команды, хотя команда очень сильно устала в этом году но было много работы, но вот 31, 1, 2 и 3. Все, 4-го у нас уже старт, большой старт офлайн такое мероприятие, живое мероприятие, поток жизни, как всегда у нас во время рождественских каникул с 4 по 11 будет проходить. Ну и параллельно запускаются другие, уже запускаются проекты на следующий год, в частности, интересный проект, новый проект волшебные, «Волшебные таблетки», ну и так далее. Вот, друзья, с таким итогом мы подходим к завершению этого 2020 года, года очень интересного, но даже не нашими продуктами он интересен, хотя сами продукты у нас все на самом передовом крае технологий, знаний, осознаний, энергий. Вот. Здесь еще этот год ценен тем, что произошли глубокие преобразования в, структуре, в энергетической структуре и космоса, и Земли, и в самом человеке. То есть очень глубокие преобразования произошли в этом году и э, в человеке, в обществе, на планете и в космосе. И мы тоже к этому причастны, мы тоже этим занимаемся. Мы сейчас уже не скрываем то, что мы используем и э, не только психологические знания, э, не только э, еще и э, используем и эзотерические знания, и духовные знания, и знания, вообще выходящие за пределы, даже трудно назвать, в какой области? Потому что это открываем даже новые области знаний. Это все не случайно, потому что время сейчас такое, время очень динамичное, время открывающее новые ресурсы в людях, в обществе и в целом в космосе. Поэтому мы стараемся использовать эти все ресурсы. Новый год, который нас ожидает, на наш взгляд будет более нам послушен, то что в этом году мы, честно говоря, э, играли по чужим правилам, э, по правилам, которые нам навязали, и только вот к концу года мы стали как-то, как-то потихонечку выходить на управление э, этими всеми процессами. А в следующий год мы планируем все-таки э, управлять процессами своей жизни, организацией своей жизни более, э, более мощно, более эффективно, и таким образом э, воспользоваться той э, уникальной возможностью, которую имеет каждый человек на земле, быть счастливым. То есть мы постараемся увеличить объем любви, радости, счастья в своей жизни. Э, алло, э, микрофон у кого-то включен. Я выключу. Мы эти знания будем использовать для создания вот счастливой жизни каждого из нас, всех участников, которые к нам присоединятся, и в целом планеты, не, не меньше. Мы не берем малые, малые высоты. Наша Академия за все эти годы, за все 14 лет, всегда была на переднем крае в тех областях, которые она запускала в жизнь. Всегда была на первом месте, всегда была в центре, всегда была на острие эволюционного потока. И этот процесс продолжается. Эта тенденция так и есть. Мы по-прежнему остаемся на переднем крае вот таких очень важных процессов по развитию личности, по созданию счастливых семей, по решению других социальных вопросов, в обществе. Не преувеличиваю, нисколько не преувеличиваю. Если кто-то сомневается, заходите, и вы, как говорится, увидите все изнутри. Мало того, вы не просто видите, а вы на себе это почувствуете. Мы, наши, наши замечательные курсы, как, например, курс гармоничного развития личности и семейное благополучие, это наши такие коронные курсы, они как раз создают Удивительное, удивительное состояние человека. Это состояние счастливого человека. Состояние профессионально счастливого. Постоянно счастливого. Причем постоянно, с постоянно растущим счастьем. Мы так и называем. Это из наших стен выходит гвардия счастливых людей. Вот такую, такую спланку мы не снижаем. И мало того, мы еще в этом году добавили такой слоган, который не просто так, он не в воздухе висит, он реализован в наших программах. Это мы ходим по радостной стороне жизни. Это действительно так. То, то количество радости, которое мы сами несем, которое творим, которую дарим, пожалуй, с такой концентрацией вы не найдете нигде. Ну что, друзья, ну и вот сегодня небольшой такой корпоратив, небольшой для людей, пришедших посмотреть на нас, на наш корпоратив. Это будет короткая встреча, а потом мы переходим, прошу прощения, уважаемые наши гости, в закрытую форму, но сначала все-таки мы хотим вас познакомить поближе с нашими, с нашей академией, с нашими продуктами, и перед вами выступит и директор Академии, и э, э, э, проректор по учебной части, ну, в общем, ряд наших э, членов команды. И вы узнаете много интересного. Пожалуйста, оставайтесь с нами, посмотрите, почувствуйте. А потом переходите в наше пространство. У нас действительно есть чему поучиться. А главное, мы гарантируем качество тех знаний и тех навыков, которые вы здесь приобретете. Итак, друзья, двери открываем, приглашаем в нашу Академию. Благодарю, Анатолий Александрович. Добрый день, дорогие друзья. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Очень рад встретиться в этот замечательный период, когда также... Не менее важно подводить итоги, строить планы на будущее и легко двигаться в это будущее. Год был на самом деле не из простых. По планете, так скажем, разбушевался кризис, но мы знаем, что кризис – это пора возможностей. Мы не только знаем, мы, конечно же, так живем и учим так жить. И вот в этом году Академия показала достаточно высокую динамику развития в этот период. Я буду краток и пройдусь по основным показателям, таким крупным достижениям Академии в этом году. За 2020 год были с нуля созданы и Показали свою высокую эффективность многие курсы, такие как генетическое здоровье, марафон здоровья, курс предназначения, курс для женщин, курс развития «Путь к своей сути» или «Жизнь в оргазме». Также были полностью обновлены курс «Семейное благополучия и курс «ГРВЛ», о которых говорил Анатолий Александрович. И а, также одним одной из ярких бриллиантов этого года, академии, бриллиантов Академии, является стартовавший женский клуб, клуб развития женских качеств. Это вот те программы, которые стартовали в этом году и уже успели показать высокую свою эффективность и полезности, в первую очередь, конечно же, для участников этих программ. В самой Академии я очень радуюсь, и в этом году вдвое увеличилась команда, выросла команда, она пополнилась высокими профессионалами. Вы знаете, у нас внутри идет постоянный процесс развития, развития в первую очередь человеческих качеств, и, конечно же, это помогает открывать новые компетенции и повышать свой профессионализм как команде, как членам команды, так и преподавательскому составу. Поэтому здесь наши двери я вот продолжая приглашение Анатолия Александровича к нам, я хочу сказать о том, что наши двери открыты и для сотворчества. Поэтому, если кто-то хочет принести, поучаствовать, принять участие активное в реализации миссии Академии, добро пожаловать в нашу команду. Мы открыты, рады к сотворчеству. Также за этот год были сильно, так скажем, улучшены системы, которые помогают нашим студентам легко и быстро проходить сами курсы. Была повышена автоматизация внутри команды, и многие процессы повысили свою эффективность. Переходя к цифровым, так скажем, показателям, что хочу отметить. За этот год количество участников наших программ выросла более чем в три раза, и наши курсы и программы прошли более половиной тысяч участников и студентов. Оборот Академии увеличился более чем на 80%. Вот такие результаты, друзья, благодаря нашим, благодаря и в первую очередь, конечно же, творчеству команды, нашим усилиям. Нашим, нашим желанием быть ближе, так скажем, к целям и задачам наших студентов. И благодаря нашей команде, благодаря нашим друзьям, благодаря вашей поддержке мы динамично идем и развиваемся. Поэтому в завершение своей части выступления Хочу еще раз поблагодарить нашу команду за их любовь, за э, те знания, они, которыми они обладают. И э, они с душой вкладывают эти знания во все процессы, за их мудрость, за э, такую глубокую отдачу, честность и э, осознанное творчество внутри команды. Благодарю э, команду, благодарю наших э, друзей наших и тонкоматериальных друзей и помощников, наших друзей на земле, всех те, кому близка идея и миссия Академии. Благодарим, благодарю, благодарю и с наступающим Новым годом. Благодарю, друзья. Всем желаю классного супер результативного, эффективного, ну и самое главное, радостного, счастливого, здорового, нового 2021 года. Благодарю, друзья. Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Надежда Шабец. Я являюсь проректором Академии по учебной деятельности. И с удовольствием вам представлю свою часть, поделюсь моим любимым курсом, преподаватели консультант, потому что здесь мы готовим кадры для вас, дорогие студенты, будущие, настоящие. Готовим а, профессионалов своего дела, профессионалов, преподавателей, которые вместе с вами проходят обучающий процесс. И я хочу с удовольствием и благодарностью представить на вам наш новый состав. Это более 10 человек преподавателей, которые прошли путь от студента к преподавателю, они прошли курс ГРЛ «Гармоничное развитие личности» и на основе конкурса по своему желанию обучались уже на курсе преподавателей Хочу сказать, что у каждого из вас есть такая возможность прийти в академию уже в другом статусе, пройдя курс «Гармоничное развитие личности». И это очень радует, потому что у нас такая перспектива роста, постоянного роста и развития. И этот год, конечно, уникален тем, что мы подготовили таких замечательных преподавателей, которые сразу вошли в практическую деятельность в Академии. Они стали кураторами всех новых курсов, которые возникли в этом году и внесли свой вклад достойный вклад в Академию и в развитие всех студентов. Конечно, уровень преподавания у нас основывался, и базировался на том, что сам Анатолий Александрович давал свою индивидуальную авторскую методику по консультированию, и это еще раз показывает, насколько Анатолий Александрович щедро делится своими знаниями с другими людьми и повышает их профессионализм. И с любовью вы сами уже видите, насколько вкладывают душу наши преподаватели в эту часть ва вас, в ваш процесс обучения. Стратегия у нас в Академии выстроена. Идем вперед. Радуемся новым курсам, возможностям, и я приглашаю вас всех на курс «Гармоничное развитие личности» в сопровождении с преподавателем, чтобы на другой уровень. Не буду задерживать ваше внимание, очень рада, что мы завершаем этот год вот на таком взлете. Всем хорошего настроения, прекрасного, удачного, плодотворного года. Мечтайте, друзья, и приходите к нам в Академию. А я передаю слово методологу, замечательной женщине Наталье Емельяненко. И она расскажет вам о перспективе Нового года, в Новом году, какие курсы у нас будут. Благодарю вас за внимание. Приходите к нам. С Новым годом! Здравствуйте! Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Емельяненко, и я с радостью являюсь методологом Академии Естествознания, разрабатываю учебные программы, внедряю их, и с радостью я вам представлю, куда мы идем с вами в Новом году вместе с Академией. С радостью попрошу вас включиться вашим воображением, с вашими образами для того, чтобы... Все эти программы запустились вместе сейчас, мы все вместе запустим эти новые программы, этот новый план на следующий наш год. Итак, январь месяц. Конечно же, мы долго отдыхать не умеем, поэтому уже с первых же чисел, с 6 января уже стартует марафон «Активация». Он будет длиться 12 дней, и вместе с вами мы сможем в святочные дни активировать каждый месяц этого года, выстроить план и прожить его в таком качестве, чтобы целый год прошел просто на взлете, на одном дыхании, все более и более развивающимся. Также с 5 числа Января уже стартует наш женский клуб. Это ежемесячная программа женского клуба, которая каждый месяц с начала месяца и середина открывает свой набор. Поэтому желающие присоединиться еще по ценам этого года, можете уже заказывать свое участие и с 5 числа включаться. Также с 5 числа, конечно же, наш коронный курс, самый главный курс — это наш гармоничное развитие личности, который производит глубочайшую перестройку всей жизни, просто перегрузка, перезагрузка всей жизни. Это курс гармоничного развития личности. Он стартует в первых числах каждого месяца, и вот с 5 числа кто снова-таки до 31 декабря, успеет еще заказать участие со, со скидками по этой цене этого года, с подарками новогодними, тот сможет начать свое обучение уже с 5 января. Далее, с январь месяц у нас, в общем, посвящен здоровью. И у нас стартуют два замечательных продукта, этого месяца, посвященных здоровью. Это авторский курс «Генетическое здоровье», авторский курс Анатолия Александровича, где вы сможете не только себя оздоровить и свою иммунную систему привести в очень мощное состояние, но и оздоровить весь свой род. Также запускается новый новый продукт – это «Волшебные таблетки» посвященные здоровью. Вы сможете постепенно такими как бы частями оздоравливать свое тело. Вот первые, первые дозу таблеток вы сможете получить уже в конце января. Поэтому, пожалуйста, 25 января запланируйте себе в ваших сейчас календариках оздоровление своего тела. Следующий наш месяц, февраль, посвящен мужчинам. <свят> У нас мужская тема и будет целый ряд продуктов, посвященный мужчинам, друзья. Мы так долго этого ждали, мы так долго к этому дозревали. Готов наши мужчины выдадут просто целый букет разных программ. Каких пока что не скажу. Могу сказать, что по секрету вам, <свят> что готовится мужской клуб. Ну, а остальное следите, пожалуйста, ну, запланируйте. Вы можете сделать замечательнейший подарок для ваших мужчин на 23 февраля, дорогие женщины. Это участие в одной из программ по раскрытию мужских качеств и э, развитию отцовства, подготовке к отцовству и других мужских тренингов. Следующий месяц, месяц Март. Ну, конечно же, посвящен женщинам. И в этот месяц мы запускаем удивительную новую программу раскрытия женских качеств. Но это она уже будет по-новому немного организована, и будет, будут там определенные новшества, немножечко структура, все изменится. Будет вот трехмесячный курс, он стартует именно в марте, 8-10 марта. Поэтому... Нет, извините, с первых чисел марта. Вот. Успейте тоже, запланируйте себе, дорогие мужчины, запланируйте себе сделать подарок для ваших любимых женщин. И, конечно же, в этот месяц замечательный курс, который поможет всей семье быть счастливой, это курс «Семейное благополучие», который стартует 10 марта. Уникальный курс, который позволяет стать профессионалом семейной жизни где вы получаете все, абсолютно все инструменты для того, чтобы выстроить свою семью. Аналогов этого курса нет в мире, потому что все учат, как строить семью, ее исследуют и так далее. А здесь программа учит выстроить счастливую семью. Анатолий Александрович, автор Курса и уникальная его программа работает на 100%, поэтому запланируйте, друзья, себе повысить свою семейную грамотность, семейный профессионализм в марте. Следующий наш курс тоже будет в марте, это старт моего авторского курса «Путь к своей сути или жизнь в оргазме». Этот курс, который, ну, в общем-то, его можно, он помогает проходить любые курсы нашей Академии, потому что в нашем курсе учатся женщины любить себя, учатся слышать свое тело, раскрывать свою чувствительность и жить в наслаждении, жить в оргазме, устанавливается связь со своей душой, Выходим в новое состояние свободы. Поэтому в любом случае для всех он показан. Можно проходить его параллельно с другими курсами. Мужчины, сделайте подарок своим женщинам, не забудьте. Следующий наш курс – это удивительнейший курс тоже, который у нас, по-моему, все удивительные. Я не знаю, какой у нас курс неудивительный, с волшебными результатами. Это курс термотренинг, тоже авторская программа Анатолия Александровича Некрасова, которую ведет сейчас Надежда Шабис. Это очный тренинг, это в термах, в банях. Вы сможете полностью оздоровить свое тело с глубокой пропаркой и психологической очисткой. То есть полностью очищаются все тела, которые у вас есть. Мощнейший курс, мощнейшая перезагрузка. Пожалуйста, тоже запланируйте себе уже на март еще такое оздоровление. Кроме того, у нас есть бессрочные курсы, в которые можно включиться в любой момент. Один из таких курсов – это предназначение. авторский курс Дианы Некрасовой «Предназначение проект души». Диана Некрасова, муза из выс высоких сфер Академии. И этот курс а, помогает а, реализовать а, свое предназначение высокое именно в земном, на земном плане и найти именно то, что вас вдохновляет, то, что вас радует и уметь так это реализовать, чтобы еще и обеспечить свое материальное благосостояние. Уникальнейший курс, его вести, помогать Диане будет Ольга Зарубина, наш преподаватель Академии и вы можете в него включиться в любой момент, даже сейчас. Следующий курс у нас бессрочный. Это зрелость, искусство быть хозяином своей жизни. Тоже вы его проходите самостоятельно. Там вы получаете определенные задания и постепенно вы учитесь входить. И жить зрелым человеком, входить в состояние зрелости, приобретаете психическую зрелость. Очень важный курс, очень рекомендую всем интересующимся. Особенно он эффективен для тех участников, которые проходят основные наши программы. да, Это гармоничное развитие личности, семейное благополучие. И вот можно какие-то сферы улучшать. Кроме того, тоже курс, который в любой момент можно включиться, это курс Материнская любовь. На самом деле это искусство выстроить отношения с родом. Там в результате вашего этого курса будет написанная вами родовая книга ⁇ Глубочайшая проработка рода ⁇ друзья включайтесь пожалуйста тоже кого особенно волнуют вопросы родовых взаимоотношений ну и конечно же бессрочный тоже наш курс это вернее как это очный курс даже не так курс как это тренинг очный тренинг который проводится два раза в год это поток жизни первый поток уже будет в январе, Анатолий Александрович об этом уже сказал, в Геленджике, и будет еще следующий, пока что дат мы не знаем, но вы можете себе уже его запланировать и смотреть, следить за календарем, тоже очный курс с выездом в какое-то место силы и проработка не только своих личных вопросов, но и очистка э, этого места, в котором мы находимся, закладывание туда этих новых программ. И поэтому эффект для каждого участника колоссальнейший, потому что мир настолько благодарен этой помощи, э, этому месту, этой планете, э, что, конечно же, все процессы, которые происходят э, с человеком, они усиливаются во много-много во много раз. Все прошедшие этот тренинг говорят о том, что ну, ничего подобного они не проходили и не чувствовали, тем более в энергиях Анатолия Александровича, мастера счастливой жизни. Это сразу просто скачок, квантовый скачок в новое качество жизни. Ну и, друзья, еще раз напомню, что ежемесячный наш курс — это топовый наш курс «Гармоничное развитие личности». Вы можете в него заявку давать в любой момент, просто раз или два в месяц идет набор новых студентов. И проходите, пожалуйста, эту перезагрузку своей жизни, наполняйтесь новым содержанием, проработайте все сферы своей жизни и перепишите свою жизнь заново. Добро пожаловать к нам в Академию! Я думаю, что этот год у нас будет еще более замечательным, еще более результативным, волшебным, расслабленным, насладительным, оргазмичным. Мы учимся все делать в радости, все делать счастливо. Друзья, присоединяйтесь к нам. Мы очень рады будем с вами пройти этот путь следующего 2021 года. На этом наша официальная часть заканчивается. Ну а мы переходим далее э, в наш процесс. Мы будем э, выпускать наших выпускников, принимать новых студентов э, курса ⁇ Гармоничное развитие личности ⁇ И каждый, я вам по секрету тоже скажу, каждый приготовил номер какой-то. То ли это песня, то ли это стихи, то ли это какой-то сюрприз. И мы сейчас будем просто радоваться и наслаждаться, чего и вам желаем, друзья. Надеюсь, смогли вас зарядить позитивом, праздником, замечательного вам праздника. До свидания.